Приветствую всех любителей видеоигр. Самое самое, блять, нелюбимое мое в этом моменте сейчас. Это то, что меня уже хотят отпиздить. Я хотел начать как-нибудь. А, кстати, вот так было бы весьма красиво. В общем, Scarlett Nexus продолжаем. А, честно сказать, я не очень ничто разобрался в управлении, что как уклоняться как и тому подобное, я решил играть в геймпан, Чтобы вы понимали. Но... Так, как я понимаю, поднимать предметы. А, это способности. Это непонятно, это непонятно. А, это зафиксировать цель. А, на Б уклоняться, все хорошо. Вс, главное, что я теперь знаю, как что. Геймпод реально поудобнее, до Да, одного у него так бусточку потратил. Но они все с автоматами. Но в целом бесполезные какие-то Даже эти самые Как их зовут-то иные Даже как-то поинтереснее Раз генерал-майор таким образом Будет разумно держаться ну, Подальше Так, звук вроде есть Так Пиздавал, <соц> ребята а, Ага, ага блин, блин, блин. Блин. уровень, отлично Лови тебя Сразу тебя заранее. Так, а как, кстати, быстро бежать? Я не очень разобрался. Может на Б? Да, на Б. И Уй, там был. Ну, пока все простенько. Только, кстати, не понимаю почему. Да ладно. Да блять, да почему? Да возьми другую цель, блядь. Ладно, я теперь понял, в чем минус захватывания захватывание цели. Пока он там не перезарядился, надо быстро к нему подбежать, и я не знаю, что он хотел достать, но в любом случае <смех> ему нельзя это доставать. Да, с геймпада, правда, чуть поудобнее, единственное, да, камера не... А, нет, он, кстати, продолжает бежать. Это с что камеры не очень удобно управлять из-за того, что надо зажимать клавишу Б. Кто это там лежит? Наги? Наги? Поговорить. Наги, что с тобой? На, на Наоми и Наги, чёрт! Я клянусь в верности Новой Симуке. Наги, Наги, oh. Юита. Вообще, наверное, не понимаю, что с ним произошло. О, иной. Мне очень сильно нравится иной, иной. А, моя голова. Наги, ты в порядке? Юито, помоги Касана, Я уведу Наги отсюда. Понял, Касаны, идем. Оставь это мне. О. Так, сразу нахуй в сторону Так, а что у него за способность, кстати? А, телекинез Ладно Сразу его предметами будем видеть Так, его ноги Это слабое место, я понял Блин Так, так, так, где, где, где? Даже не думай меня своей жопой атаковать. Блин, что быстро-то? Ебать! Много урона водой вызывает от на макане. Вы представляете, твердо держаться на ногах, как же это Можете использовать Б. Этот статус увеличивает вероятность шокирования персонажа. А, я не могу уклоняться. Хорошо. Тварь, блядь, подзаборная на. Я она. все еще мокрый, Не проучись Да хер, там плавал, нихуя ты умный, думал, нашел. Бля, это кукла не Так, молодец, молодец, что я отвлекла его на себя. Отлично. И... Суперком! А че не могу-то использовать? Лови. Вот не понимаю одного... А, нет, все понимаю. Что он собирается делать? Так, что это за шар? Это быстро, быстро, быстро, по ногам. Так, а как я использовал? На какую кнопку, кстати, использовать этот шар? Так, подожди, там LT есть? А, тихо, рано. Ведем его сюда, ведем, ведем, ведем, ведем. Иди сюда, тварь. Да, это твоя вина. Да. А так и сработал. Похоже, это его слабое место. Да я понимаю, что это слабое место. Только вот проблема в том, что у меня жизни мало я не знаю, как их Так, на какую-то кнопку, наверх, наверное. право, нет, вниз, вниз. Окей. Победа, да? Да, да, да, отлично. Минус противник. Получено цветущий сценарий, опыта и так далее тому подобное. А, капитан Сета, Касана, спасибо, вы нас спасли. О, ты в порядке? Да. А что такое? Ты точно в порядке? У тебя какой-то отсутствующий вид. Обо мне не беспокойся, я в порядке. Слушайте, нам надо Карену. К нему? Мы можем с ним справиться? Нет, он нам не враг. Но он же напал на нас. Нет, я знал, что случилось с Наоми. Она... Наги, что ты делаешь? Не задавай вопросов. Я избавлюсь от тебя. На Наги. Теперь я понимаю Наги. Ты с дороги, капитан. Этого я сделать не могу. Наги, на самом деле, ты не хочешь убивать ее. Если ты это сделаешь, то пожалеешь. Тогда ты умрешь. Капитан Сета! Наги, остановись! Наконец-то мы вас нашли! Капитан Сета! Я так просто не умру! Наги. Ты ведь все-таки из моего взвода. И будь я профлен, если дам им тебя забрать. Не говори, что он его убил? А, он какой-то чип сломал. Касана, что с тобой? И у него тоже самая сила. Неужели она вступила в резонанс силы Касана? Касана, Происходит да? Геймпад просто неистово Рвет Но мне нравится Я не помню, куда они все попали? Что происходит? Так, они все падают, хорошо Давай Молодец а шпит захотелось пока они не начали говорить быстрее а она еще не пришла в себя поэтому просто ляжет но ну, логично А, у них... А, мне показалось. Ладно, я подумал, что их нити типа совместились. Что это за место? Юита? Ты в порядке, Касаны? Да. Где мы? Где мы? Мы где? Где? Это же герб Сумираги. А тот человек, он же одет как легендарный Якума Сумираги. Как его отец. Что, блядь? Его убили. Я так и знал, что все-таки нити связаны. Я сказал. он у них ручки связаны. А, что происходит? Я видела. Это во сне. Нити судьбы. Касане в фоторежим с помощью вы поставить игру на паузу было что-то что-то прям сверхъестественное сейчас происходит ну как я понимаю кто-то захотел очень много власти и кое-кто кое-чего надел проклятие да что с нами случилось но где же касаны Ханаби! Ты в порядке, Ханаби? <говорит> да. Эй, что здесь творится? Наконец-то я нашла вас. Цугуми! Я так рада тебя видеть, ты в порядке? Я в порядке. Мне кажется, она ее это спрашивала. Эпитон Сета! Нет, уже слишком поздно. Похоже, все цело. Гемма? Что тебе нужно? Все еще хочешь драться? Только не после такого землетрясения. Ни у кого нет желания сражаться. Землетрясение? А ты не помнишь? Когда, когда нас напал генерал-майор началось очень сильное землетрясение я совсем его не почувствовал наверное это случилось пока я был без сознания смотри в небе что это похоже какая-то аномалия и некоторых из опи затянуло туда вместе с обломками я попробовал заглянуть внутрь, но ничего не увидела. Подходить близко слишком опасно. И еще. Пожар движется в нашу сторону. Нужно уходить. Сейчас. Иначе будет поздно. Хорошо. Гема. Давай пока заключим перемирие. Но надо выбраться отсюда, чтобы понять, что вообще переисходит. Ладно. Постойте. Как же тело капитана Сэта? Мы не можем просто оставить его здесь. я понесу его. Отправляемся на базу. Все за мной. Охренеть. А я сейчас, получается, туда и практически всех занесу. Интересно, все ли в порядке с Касаном? И этот образ, что я видел, что это было. Я позаимствовал холодильник на соседнем складе и положил в него тело Сет. Вообще красота. Спасибо, что донесся, Гемма. Я бы не доверял. Не надо. Сначала Наоми, теперь капитан. Я знал, что в опи опасно. Но это... Ты права. Вся эта грызня. Ты тоже принимал во всем этом участие, Гэма. Гэма. Что происходит? Расскажи, если знаешь, как вышло, что, что все случилось? закончилось именно так. Это все дело рук генерала-майора Кэрена. По его словам, правительство Новые Химуки планирует создать контролируемое сообщество в, в центром СОО. Это совпадает с тем, что я видел и слышал. Контролируемое общество? Что это значит? Например, 90% всех псиоников будут насильственно завербованы в ОПЕ. По плану, они воспользуются результатами ежегодного медосмотра, от которого отказаться мы не можем. По всему городу висят камеры наблюдения. Но немногие знают, что на самом деле эти камеры записывают и звук. Именно так они находят и арестовывают несогласных. Но в случае с режимом новой химуки, это только верхушка Айсберга. И уже всем известно о том, что личность некоторых членов ОПИ резко изменилась. Все они были против тоталитарного режима, и, и ходит случай, что их обработали. Обработали? Возможно, именно это и случилось с Генерал-майор Карен заявил, что прекратил контроль. Он обещал выгнать правительственных шагов. Понятно. Значит, вот почему он напал на капитана Суда. Да, он заявил, что сэта участвовал в восстановлении их личности, которое проводит правительство. Он предоставил доказательства, но я все равно не смог это поверить. Поэтому я потребовал объяснению у Сетто. <звы> Капитан сэта? Нет, скорее всего он пытался удержать Наги на нашей стороне. Капитан сета никогда бы такого не сделал. Но он был не таким. Постой, где мы тоже это знает. То, что он видел, было вполне убедиться. Да. Но не похоже, чтобы Сета был замешан в плане правительства. А потом появилось это странное дыравнее и землетрясение, после которого генерал Майор Карен напал на вас. Все это было слишком неправильно. Ненормально. В эту дру затянул несколько солдаток. Но даже тогда он не отказался от своих планов о восстании. Из-за этого я начал сомневаться в нем. Поэтому ты попросил о перемирии. Да, это не просто восстание, с что-то не так. И мне нужно узнать, что именно. Восстание, в котором я принял участие, забрало жизнь с Сета. Юита, ты ведь веришь Геме? Да? А вот он нам не доверял. Ты юзова права мне следовало быть осторожным. вы дадите мне шанс выяснить правду я хочу знать действительно ли он начал восстание ради людей я тоже хочу это знать да и это дара в не дает мне покоя Предлагает про в солнце. Там могут быть зацепки. Цугуми, ты на это согласна? Нет, не могу. Но если он извинится, я могу попробовать. Если Гемма извинится, а? Верно. Я должен был быть осторожным. Правда, в том. Что я позволил гневу Взять на собой сбег Мне очень жаль Простите меня Не должен извиниться и пересчетать Хотя уже слишком поздно Извинения принято Хорошо да, Давайте немного отдохнем И вернемся в СО Так, примерно фазы Тратит около 40-50 минут в зависимости. Не помню, что я в последнее время общался с Ханами. То, что Наги сделал с капитаном Сетом, я иду со собственными глазами. И до сих пор не могу в это поверить. А, это не та кнопка, это карта. Знаете, что мне нужно? Вот это мне нужно. Я уже не могу, да, ответить? Да, я... А, нет, могу, наверное. Да, могу. Ответ на сообщение запустит одну из историй связи. Ответить? Да. Так, хочу поговорить с тобой. Лично можешь прийти в Мусуби, Арасе. От тебя не часто можно получить сообщение. Отправляюсь прямо сейчас. А, даже так. Ну, ладно. Значит, это все-таки фаз... фазе отдыха надо. Мусуби. Место дружеских встреч. Мусуби или Маму. Как и так, Ладно. А, ну так чего ты хочешь? <связывая> Что-то мне не <связывая> очень верится, что ты правда хотел о чем-то сам такой поговорить. Первонаперво. <связывая> я хочу, чтобы ты взглянул на это. Меню. Хорошо. <связывая> Акция. Съешьте <связывая> большую порцию за введенное время. И мы не <связывая> только оплатим все съеденное, но и подарим вам ящик газировки. <связывая> газировки. <связывая> Она просто решила его заставить с ней жрать. Постой, так ты хочешь, чтобы это сделал я? Надеюсь, как-нибудь каким действием будет. Ещ хочу. Ты наешься, а я получу газировочку. Если все не влезть, ничего страшного, так уж и быть. Я заплачу. Ты об этом хотел со мной поговорить? Не знаю, силю ли я такое. Это рекламная акция в честь нового меню, так что порция так втрое больше обычно Но ты молодой, аппетит у тебя хороший, справишься Послушай, а, ну тут написано, что нужно заказывать это блюдо заранее Не думаю, что... О, не беспокойся, я уже все заказала Смотри, ты заранее все спланировала Ну что ж, не, не пропадать же заказанной еде. Хорошо, а я попытаюсь. Ну, я обожрался. Отличная работа. Не думал, что можно столько сесть в одиночку. Ты меня не подвел. Но все равно зря. Я, пожалуй... А, ну зря я с тобой так. Ничего, в следующий раз в компенсации закажу тебе все, что захочешь. Не-не-не, больше никакой еды. О, я знаю. Может, поможешь мне настроить САС? Хочешь, чтобы я настроил твою САС? Говорят, ты в этом настоящий мастер. Ну, если не хочешь, я не буду настаивать. Но сделает, но сдается, что-то в ней не так ему еще до сих пор тяжело ну ладно ладно раз ты помог мне получить то что я хотела я тебе обязана. Ты газировка, ты ее очень любишь настолько что не могу тебе отказать давай разберемся с этим побыстрее Это сейчас будет какие-то до да, тренировки прости что прошу тебя об этом Ничего страшного. Но Ты куда не терпели чем мне казалось. Не понимаю, почему мы не могли заняться настройками со позже. Просто я подумал, что не стоит упускать такую возможность. Ну, и мне хотелось сделать это как можно раньше. И я не хочу, чтобы у меня возникли трудности САС во время боя. Не люблю создавать проблемы для других. Может тебе стоит больше заботиться о собственном выживании? Знаешь, иногда мне кажется, что твоя собственная жизнь в тебе не на первом месте. Наверное, можно и так сказать. Так ты это? Даже не замечал? Чудесно, еще один не собирается задерживаться на этом свете. Тебе стоит научиться расслабляться, ну, время от времени. Иногда отлынивать от работы. Отлынивать? Не, я так не могу. Очень важно понимать, когда можно расслабиться. В то же время, сделанный перерыв улучшает рабоспособность в целом другими словами чтобы лучше работать нужно чаще от этой работы сбегать а что если пока ты расслабляешься нападут иные ну если за это пострадает. ты такой серьезный тебе самому не скучно так жить а, тут я ничего не могу поделать так уж я есть знаешь, я знаю еще одного человека, похожего на тебя. И мне жаль вас обоих. Похоже на меня? Итак, мы закончили. Центр поддержки Араси закрывает свои двери на сегодня. Вы можете связаться с нами в обычное рабочее время. А? Ого, ты так быстро? Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну вот, на сегодня мы вращаемся, теперь я могу мешать своей газировочкой без чувства вины. И не перетрудись. Увидимся. не да, это что-то с чем-то. Ты что ж такое? Да, блядь. Так, получится мысли грамма. РБ вверх. Угу. Так, ответить. А, ладно, я не знаю, на что я ответил, но... Ладно. А, Прости за прошлый раз, когда я сильно сосредоточился, ты ничего не слышишь. Я не знаю, как ты ушел. Не волнуйся, я найду твой любимый цветок. Ничего страшного, спасибо за поиски. Кстати, выходит, у тебя есть журнал наблюдения за растением. Я бы сразу как-нибудь на него взглянул. Хорошо, правда, меня ни разу еще никто о нем не спрашивал, но тогда в следующий раз я его покажу а, Да, отлично, уже никому А, вот. так, после тяжелого рабочего дня нет ничего лучше колы Тебе тоже не придется отдохнуть и остыть, хочешь холодненькую колы? Кон мне о соревновании по скоростному поеданию Кажется, выпью и сразу объемся Ну что тебе нравится, раз Знаешь, от меня странно такое слышать, но ты слишком мягкий человек, берегись, не попади в беду Хорошо так, какие то там подарочки, фигарочки Я не хочу сейчас дарить и так далее и тому подобное Поэтому просто сейчас пойдем дальше вот с ней поговорим Так, подарки Могу я что-нибудь подарить? А, у тебя ничего нет Хорошо, Ссория, связь Поехали сразу, мне правда неохота разбираться Им там дарить подарки Эй, Юйта, а вы друг друга обещали раз. в прошлый а, раз Да, что как-нибудь еще поболтаем Найдется минутка, хочу поговорить с тобой а О чем не связано с сопи Хорошо, тогда идем в Опять туда же. Я только что оттуда и опять туда же. Только что поел я и опять еду есть. Ладно. Танечка, да еще была кадетом. Я думала, что, что сражаюсь в, опе, в опе, мы, дети закон. Опе, будем творить добро. Что в рядах героического я буду истреблять злых иных. Но оказалось, что все не так просто. Это точно. И у каждого были свои мотивы. Даже и представить не могла, что солдаты обе будут сражаться друг с другом. Ну и как теперь мне быть? Думаю, мне нужно сесть и хорошенько этим поразмыслить, но я просто не знаю. Ты права. Не из-за всего этого. Тоже порой не по себе. Хотя, как по но, мне, лучше не делать не хоть что-то, чем позволять беспокойству хорошо. разъедать твою душу. У тебя такой позитивный взгляд на мир. Ну, не знаю. Насколько он позитивный, мне кажется, что лучше уж так, чем оставаться все время в неведении. Просто нужно все время собирать всю информацию, чтобы отреагировать, прежде чем произойдет что-то ужасное и необратимое. ты так уверен в себе. Знаешь, в этом ты очень похож на касану. Правда? Да, даже когда вы двое в чем-то не согласны, вы все равно уверены в себе. Я считаю, это очень сильная черта характера. Я ведь закончил обучение одновременно с вами, но все равно постоянно сомневаюсь и беспокоюсь. Если бы ты не подталкивал меня вперед, думаю, я уже давно бы сдалась. Ты тоже постоянно спасаешь меня. Если бы не ты, меня бы здесь сейчас не было. Как она расстроена. Мне приятно слышать такое от тебя, но не стоит нельзя. А я и не льщу. Ты всегда такая веселая. Ты мотивируешь меня двигаться вперед. А улыбчик появился. Где-то мы всегда подбадривали меня, когда мне было грустно. Мне бы здесь не было, если бы не ты. Я понимаю, что это просто лезть, но мне все равно немного неловко. Это не лезть, я и правда благодарен. Ты мне нужна. Ты хочешь сказать... Да, и не только ты, но и все остальные тоже. Думаю, мне нужно, чтобы все были рядом. А, да, друзья очень а, важны. Она под что сейчас встречаться, там пара, все такое. А тут, блядь, про друзей, нахуй. Да, у нас, ну, у нас множество проблем, и если мы не будем ими делиться, то так и останемся на месте. Так что, если захочешь о чем-то поговорить, можешь в любое время обращаться ко мне или кому-нибудь еще. Уверен, мы сможем тебе помочь. Да, мне очень помог разговор с тобой. Что ж, я возвращаюсь ]ね? на базу. Ah, Хорошо. ]分かった. Увидимся. Uh, Спасибо, что выслушали. Похоже, ее все еще что-то гложет, но, по крайней но мере, мере, она слегка преободрится. Так, кстати, прежде чем начинать... Ты а, что такой добрый? Не думаю, что это правда. Я не создан для того, чтобы быть особенно доб. Ты даже не осознаешь этого. Это делает тебя крутым. Не, ну, это самое. Никто меня не брать. Я просто думаю, что ты крут. как друг. Достигну третий уровень с Ханаби. О, блядь. Что? ЛБА и A, Y, чтобы активировать комбинирование, во время которого Ханаби проведет атаку по области вокруг себя. А, то есть он типа... Ой, ты, блядь, -то... Смотрите, он там принимает, скажем так, ее тело и атакует. То есть ЛБ и какая-то способность. Хорошо. Ну, то есть там, где она будет. В последнее время я часто думаю, что как мне с тобой повезло где-то сообщение ответить. Uh, не знаю, как правило, я просто говорю, что чувствую в конкретный момент, это было странно, да нет, вовсе нет, такой вполне можно сказать кому-то, кого очень хорошо знаешь, хотя, конечно, некоторые девушки могут неправильно понять, так что, прости, даже не знаю, что хочу сказать, забудь об этом так, сколько мы уже? 33 минуты. Блин, я просто... А Как мне кажется, с тобой повезло. Я думал, что так много о тебе знаю. Но каждый день все равно узнаю что-то новое. Просто... Могу чем-то подойти? Отлично, держит цветочки. Да почему нет? Держит цветы. О, отлично. Неправда можно это взять. Конечно, бери Так, ну на этот раз Scarlett Nexus будет коротковатая. О, набор первой помощи. конечно, держи. Да, ну что он там скажет, давай посмотрим. Так. А, я часто заматываю левую руку. Так что это мне пригодится. Отличненько. Подарки раздал, это сделал, это сделал. В целом все. Так, я понимаю, но все равно все, что произошло на Канадском шоссе. Так. Ну, все, в целом. В целом, да. Это видео будет коротковатое, потому что не вижу смысла начинать новую главу. Ну, раз уж мы это уже наконец-то завершили спустя, там, грубо говоря, полчаса то в целом это хорошо. Можно, в принципе, главы раздевать, разделять на две серии. Ну, конечно, они будут выходить тогда более-менее. В одной не будет приведеться, там будет произведение. Ну, посмотрим. Ладно, я еще просто не знаю. Но, скорее всего, я так и сделаю, что я буду просто проходить одну главу сразу, то есть одним видео, и буду его разделять. Ну, если ты не против, ну, то есть я там, имею в виду разделять пополам, то есть, допустим, если а, целая фаза, вот такая вот, между которыми мы идем в ком-то отдых, идет, допустим, час, то да, я разделю по полчаса. Ну, если больше, то либо пополам, либо в несколько серий по 30, там, там, поскольку-то там минут, допустим, там 32, 35 и 40, допустим, либо 27, 28 и 30. Ну, таких вот примерных временных порядков. Но в целом, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, девочки, за все. До новых встреч.